Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, понедельник, в принципе, торги только начинаются. Сегодня мы с тобой предлагаем подвести итоги конца прошлой недели, после нашего с тобой последнего эфира в среду. Мы как раз готовились еще к отчету по инфляции, заранее всех предупреждали, что денек обещает быть жарким, отчет а точно повлияет на волатильность на финансовых рынках и, соответственно, на движение тех инструментов, за которыми мы следим. Поэтому остаются, друзья, Надеюсь, то, что вы видите, как периодически ведет себя рынок, контролируете риски, следите за загрузкой депозитов, да и в принципе не забывайте про такие концептуальные понятия, как риск менеджмент. Я думаю, что опытным и новичкам, которые уже знакомы с финансовыми рынками, все-таки это термины, которые не являются пустым звуком. Вообще, а трейдинг нужно начинать с освоения именно вот этих вот теоретических водных, потому что риск менеджмента, как говорят многие трейдеры, это чуть ли не 80% вообще успеха. Так, ну что, давай тогда в двух словах подведем итоги среды и конца прошлой недели, ну, конец прошлой недели – это резонанс от отчетов в среду, который вышел по инфляции. Данные ожидали, что индекс потребительских цен – Основной индекс потребительских цен будет ниже, чем два месяца назад. Напомню, что это июльская статистика. Цифры были там в районе 8-7 прогнозов. Фактическая цифра 8,5%, то есть еще ниже. Базовая инфляция, она, как прогнозировалось, должна была вырасти незначительно на 0,2% до 6,9%. Осталась без изменений. В итоге снижение инфляции привело к пересмотру рыночных ожиданий того, что американский регулятор будет не так активно повышать процентные ставки, как мог бы их повышать, если бы инфляция в любом формате, либо основного индекса потребительских цен, либо базовая инфляция, если бы они выросли. Но в итоге то, что есть. то есть. В частности, повышение ставки в сентябре оно по-прежнему местно. американский регулятор от этого не открещивается, да и всем известный инструмент FedWatch, которому мы периодически Делаем отсылку, это оценка вероятности повышения ставки. Сейчас это не 75 базисных пунктов уже, а 50 базисных пунктов. Но вероятность растет с 30 процентов до выхода отчета по инфляции она выросла сейчас до 70%. процентов. Ну, Но я думаю, что как раз на 50 байсных пунктов ставку вот увидеть и поднимут. Потому что при всем уважении к отчету по инфляции мы должны понимать, друзья, что. Это настолько сейчас вездесущая проблема, что решить ее одним положительным релизом ну, невозможно. Нужна тенденция, нужна такая красивая диаграмма, которая будет указывать, что из месяца в месяц иных потребительских цен снижается, и там вот когда-то заманячит перспективу возвращения этого показателя к цели в 2%. Но каждый раз, когда приходится говорить об инфляции, я думаю, все прекрасно понимают, что это категория, макропараметр экономики, которая зависит от ситуации на рынке энергоносителей. Потому что стоимость нефти определяет тарифную политику, формирует коммунальные, скажем так, банальные платежи и так далее. И, наверное, ответить на вопрос, что инфляция будет дальше снижаться, вот так вот однозначно, могут только те, кто считает, что нефть не будет расти, Этой осенью и зимой. Я думаю, что такой вывод сейчас мало кто может сделать, потому что все прекрасно осознают, какой нестабильный, нездоровый новостной фонд сейчас есть, насколько нестабильным является рынок углеводородов. И зимой и осенью цены естественным образом обычно даже растут. А сейчас при таком фундаменте они реально могут вырасти, и обновить локальный максимум. Поэтому я разделяю точку зрения тех, кто считает, что инфляция, она точно еще как проблема не побеждена, и, возможно, мы увидим через месяц два значения повыше. Вот Банк Англии, просто такая тоже отсылка, они как раз оценивают перспективу, насколько может вырасти инфляция до конца этого года. В своем последнем прогнозе отметили, что ожидают уже в октябре, как раз с начала осеннего сезона, что индекс потребительских цен вырастет до 13,3%. Вот Друзья, думайте сами. Просто можно питать какую-то иллюзию и считать, что все здорово и все получается. А можно быть реалистом и все-таки адекватно оценивать то, что есть. Давай к сделкам, которые в прошлый раз... Так, европейская валюта. Котировки сейчас 1.02.30. Ожидая всплеск волатильности именно после выхода отчета, я как раз... Допускалось, что первая реакция может быть прострел вверх, и потом все-таки логика вернется на рынок, и участники рынка начнут избегать риск, Как это, в принципе, и происходит. Поэтому отложка, которая была заброшена на отметку 1.03, до да, этого уровня рынок добрался, сейчас корректируется. Цены 1.02.30, я думаю, что хорошо, что сломали еще локальную линию такого же локального восходящего тренда, и сейчас вот постепенно... Тиготеет пара к уровню 1.02. Не хочу вспомнуть, конечно же, продавцов, но я, как человек, который ставит на снижение. Опять же, желаю им удачи, сохранить достаточно сил и не выступить инициативу покупателя. Я сторонник того, что евро-доллар будет котироваться очень скоро в районе паритета. Британская валюта тоже была сделка. В принципе. Расчет был, ну, точнее, я транслировал сделку, которая была уже сработана через отложку еще во время прошлого эфира. В частности, если те, кто не понят, напомню, что сделка была через отложку в целый лимит 1,2150. Сейчас котировки 1,21. Как в ситуация, собственно, с евро. За то, чтобы пара дальше снижалась. И напомню, что прогнозы Банка Англии. Они были пессимистичными не только через показатель инфляции, но и еще с точки зрения оценки рецессии, которая может наступить в этом квартале и продлиться о полтора года. Пятничные данные по Англии это темпы роста экономики то есть показатели ВП промышленного производства. Цифры плохие, экономика сократилась на целых одну десятую процента. Соответственно, нужно еще один квартал, и будет у нас подтвержденная техническая рецессия. Промышленное производство тоже снизилось на 0,9%, поэтому здесь как бы, позитива искать не нужно. Все э, логично в плане развития негативного событий. И если уж по евро я ориентируюсь в район паритета, то есть ожидаю снижения главного валютного риска на две с половиной фигуры с текущих уровней, то по фунту в принципе такая же картина. Я жду пробоя поддержки 1.20 и э, мне уже начинает нравиться прогноз Банков Америка, что четвертый квартал будет закрыт парой фунт доллар в районе отметки 1.15. Ну, вполне возможно, если ситуация не изменится. Еще одна была сделка доллар-канадец. В частности, копировались мы где-то в районе отметки 1.2880, а в сделку заходили с уровня 1.2850. И эта сделка была закрыта по безубытку, потому что, видите, после... В качестве реакции после выхода данных по инфляции в США доллар резко снизился на как раз, как я уже отметил, пересмотре рыночных ожиданий того, что ставку теперь будут повышать не так активно, как хотелось бы. Но сейчас пару снова выкупают. Я пока что в новые сделки не залазил, потому что не знаю, что будет с рынком нефти дальше. Вроде бы как ждал уровень 100 по бренду и хотел уже купить с отметки 100%. Но он крайне неоднозначный. И вот сегодня на своем брифинге уже рассказывал, что неоднозначность этого новостного фона связана с тем, что, например, данные по запасам нефти указывают на то, что они растут, данные по запасам бензина настолько же сокращаются. По поводу прогнозов. Давно не видел, чтобы так сильно разнились прогнозы администрации энергической информации, Международного нефтического агентства и ОПЕК. ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в этом году снизится на 250 тысяч баррелей. Международное нефтическое агентство прогнозирует, что спрос вырастет на 380 тысяч баррелей. И вот эти вот качели, мы их видим в котировках бренда, которые по 10% за неделю ходят вверх-вниз на таком фундаменте я бы в рынок нефти не лез, и, соответственно, не лез бы сейчас в канадский доллар, который очень сильно зависит от того, что происходит на рынке энергоносителей. Поэтому в качестве такого резюме я бы предлагал сейчас держать, как уже отметил, шартовую сделку по евро-доллару с целями обозначенными, также шартил бы фонд. И еще бы присмотрелся к золоту. Котировки сейчас 1790 долларов за тройскую пункту. Я считаю, что золото может все-таки вырасти в рамках этой недели. И советую покупать через отложку стоп с уровня 1795, со стоп-лоссом 1785 и тейк-профитом 1830. Эта сделка основана только лишь на анализе рыночных настроений, того, что делает сейчас большинство меньшинство. Последний отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами также указывает на то, что институционалы продолжают накапливать лонги, лонговые сделки, причем рост за последние две недели стал максимальным за последние пять лет. Я думаю, что все-таки логичное продолжение вот этого интереса со стороны институционалов должно привести к какому-то всплеску и бусту для котировок золота в целом. И ну вот, это еще один актив, который я рекомендую взять за основу торговли. Посмотрим, собственно, где будет золото к следующему эфиру в среду. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Видно ли мой экран? Угу. Так. Ну, давайте начнемся, пройдемся по... И, в принципе, они совпадали с э, твоими прошлыми идеями, э, которые я давал в среду. Конечно, э, перевернулся я не вовремя э, в среду. Чуть-чуть бы подождал, потому что, если кто смотрел понедельник, мой обзор, я активно, э, активно топил за лонг. Э, mm -hmm покупку по евро-доллару, индекс доллара я шарпил, потому что я видел достаточно неплохие паттерны, и плюс фундамент я также обозначил, что инфляция скорее всего будет ниже, потому что нефть достаточно этим летом снижается, и поэтому я правильно все думал, но в какой-то момент я перевернулся. И э, акцентировал э, внимание на том, что, и ты, в принципе, это сегодня снова добавил, и мы каждый раз говорим об этом, потому что это очень важный фактор о риск-менеджменте. Э, трейдеры и аналитики, они могут ошибаться, иногда могут ошибаться периодически, да, несколько подряд, и чтобы не потерять депозит за да, один день или за два-три дня, э, как бывает у новичков, э, проблема у новичков достаточно распространяется, когда они теряют за один день весь депозит. Mm -hmm. Поэтому учитесь соблюдать риски, потому что ну, сегодня потеряли, завтра заработать. Вот пример тех рекомендаций, которые я давал в среду по евро-доллару, он не сработал. Я поставил стоп-мост, небольшой стоп-пост ставил. Мы шортили в районе где-то примерно, где 0,2 с копейками, да, стоп-пост и ставил где-то 0,230 стоп после я ставил в районе 0,255 стоп-лосс работал рынок ушел выше то есть не нужно ждать той просадки которая была в пунктах у нас практически полтора фигура евро доллар просижил хотя те покупки которые я анонсировал в понедельник они как раз я ценился в районе 0,350 да? то что на сегодня рынок рисует Достаточно сильно в пятницу перекрыли вниз движение, закрылись под уровень 0,270 и поэтому я снова ну, не буду дублировать, в принципе, то, что ты сказала, я за зашор дальше, да, конечно, ожидал, что евро, возможно, уйдет повыше, где-то в районе 0,5, ну, посмотрим, если ситуация изменится не стекущая, где-то пониже, будем смотреть, но пока я зашор дублировать сделку не буду, пройдусь по новым инструментам, да. А, Что бы я нового добавил? Ну, давайте, канадский доллар, ты, в принципе, сказал, изолон э, дублировать не буду, фунт аналогично, ну, можно добавить, там, доллар-франк, в принципе, если кто-то другое ближе mm -hmm. к Швейцарии, э, настроение в него, да, то можно купить 0.9430, с текущих 0.9380, э, условно, посмотрим. Э, так, так, так, вот по нефти, кстати, нефть я за шорт. В прошлый раз я давал комментарий по нефти, что мы находились ниже локального уровня по бренд 0, 90, точнее 96.70 примерно. Я говорил, ниже него шорт, выше закроемся покупки. В принципе, ту среду мы интрадей сходили достаточно неплохо, несколько долларов вниз можно было заработать, но по итогу дня, если... Фиксировали часть позиций, можно было заработать. Но по итогу дня рынок закрылся выше уровня. И я, кстати, в своем телеграм-канале публично писал о нефти лонг. Мы тоже неплохо отросли. Тоже несколько долларов. Но этот рост, я думал, он будет повыше. Но достаточно пятницу агрессивно закрыли. И я сегодня, в понедельник, зашор. То есть текущих 96.65. Возможно, еще какая-то будет коррекция. И стоп-лоссы за пятичный хай. Конечно, волатильная нефть, но цели у нее примерно в районе 93. Кто там торгует light, аналогичная картинка, один в один. Тренд четкий, коррекция, импульс очередной. Я больше за шерты. Обязательно соблюдайте риски, потому что это рынок, здесь все возможно. Тот же Та же среда убыточного у меня произошла по всем сделкам. Было несколько сделок убыток. И если соблюдать риск-менеджмент, я даже публично делал в неплохие прогнозы. публично, да, В телеграм-канале, кто еще не подписался, вот ссылочки. да, Неплохо интердей можно было отработать, отбить минуса и еще заработать. Ну, еще добавить, в принципе, по другим инструментам, там, крипта, S&P 500, пока под вопросом, по S&P 500 я бы подождал, есть, возможно, такое мнение, что если индекс доллара все-таки будет расти, он смотрится пока в лонг, возможно, это был какой-то вынос по S&P 500, что-то напоминает мне мартовский вынос наверх, ближайший уровень сопротивления, который был в феврале. Здесь что-то похожее. То есть июньский, ну точнее максимум мая мы его вынесли, но пока я в шорт не буду, так как тенденция лонговая. Если мы перекроем последние три дня роста, то там буду говорить, возможно, в среду, возможно, чуть, -чуть позже о каких-то более понятных движениях. Поэтому пока Поддерживать тебя на шорт евро, шорт фунт, а, по поводу глобальных шортов на парикет и фунт ниже, возможно, но не исключаю, что мы здесь можем застрять в каком-то более таком глобальном боковике и не будет там сильного падения, но это так, скажем, фантазии, да? есть, такое предугадать очень сложно, а, уже нужно, так как мы встречаемся там раз-два раза в неделю, то по факту уже будем смотреть. В принципе, по индексу доллара, вот я еще ранее говорил, что напрашивается хорошая коррекция. Она, в принципе, полтора месяца прошла, но, возможно, хотелось бы больше. нефть в шорт, золото, пам-парам-парам-пам-пам, -пам. покупал в пятницу, интрадей заработали, ставили часть сделки на более сильный рост, но сегодня облом, да? То есть по безубытку по выносила, поэтому, возможно, здесь что-то будут заворачивать в коррекцию. Ну, по факту будем смотреть, как сегодня а, Пока с mm -hmm. текущих, текущих лон достаточно такой уже рискованный. Сильно импульсом уходит вниз. А, ну и крипта. Достаточно такой локальный лонговый тренд удерживает хаи. Возможно, уже это, это чудо просто закончилось, как и S&P, но буду ждать более сильных подтверждений. Виталий, спасибо тебе за сделки, за рекомендации. Следим, смотрим, в среду тогда обсудим. Надеюсь, что коррекция, которая началась после обновления локальных максимумов, это не просто коррекция, это возвращение к все-таки медвежьему тренду. И в данном случае мы с тобой транслируем сейчас одно направление по рынку на тотальное такое ослабление рисковых активов. Ну, посмотрим, где будут активы в среду. Если будет необходимости, будет для этого причина, скорректируем наши ожидания и все это озвучим. Тебе хорошего старта недели и до скорых встреч. Все, пока. пока всем удачи.